Всем привет и добро пожаловать в компьютерную грамоту. С вами Михаил и в этом уроке мы рассмотрим, как создавать подписи для писем в приложении Microsoft Outlook. Рассмотрим на примере выпуска Outlook 2016. По умолчанию здесь мы в меню не видим заготовку для создания подписей, но когда мы создаем новое сообщение, у нас в ленточном меню есть такая опция «Подпись». По умолчанию здесь нет списка подписей, поэтому давайте их создадим. «Электронная подпись». Нажимаем на кнопку «Создать» и называем как-либо эту подпись. Допустим, «Подпись 1» или «С уважением». Окей? И задаем для нее какое-то название. Допустим… С уважением, Михаил. Можно как-либо отформатировать это, задать шрифт, размер, жирный курсив и так далее, выравнивание, использовать ранее заготовленные визитные карточки, вставить картинки, вставить ссылки, все как необходимо для наших целей, я же ограничусь простой. И нажимаем на кнопку «Сохранить». После того, как у нас готова первая заготовка, мы можем ее применять по умолчанию для каждого нового сообщения. Также можем выбрать ее для ответов при пересылках. Также можем создать любое количество подобных подписей. Создадим еще одну. У нас это могут быть подписи для внутренней переписки по работе, это могут быть переписки для внешней какой-то, это могут быть, допустим, подписи для переписки на иностранном языке, то есть чтобы у нас разные были варианты. Когда у нас их уже несколько, мы можем выбирать из выпадающего списка и здесь, и, соответственно, здесь их тоже становится больше. Нажмем «Ок». Закроем письмо, создадим новое. Оп, у нас автоматом есть подпись. И если нам эта подпись вдруг сейчас не подходит, мы нажимаем на, на кнопку подписи и из выпадающего меню выбираем любое другое, которое у нас ранее было создано. Вот таким образом очень удобно создавать подписи самых разных уровней сложности. Напомню, что опять же я создал просто простейший, без ссылок, без картинок. Все это можно было отсюда добавить. Без какого-либо даже выравнивания. И в любой момент мы можем выбирать. Надеюсь, видео было полезно. Подписывайтесь на канал компьютерной грамоты. Оставляйте комментарии, в частности напишите нам, как много подписей, лично вы используете, как много вариаций подписей, вы используете в своих сообщениях электронной почты. С вами был Михаил и Компьютерная грамота. Всего вам доброго!